здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале вкусные рецепты в этом видео вы узнаете как очень просто приготовить омлет по японски в представлении русского человека омлет это пышная взбитая масса а у японцев это блюдо выглядит как обычный блин на сковородке но приготовленный из особого состава. Подписывайтесь на наш канал и мы будем делиться с вами оригинальными и очень вкусными рецептами блюд народов мира. Сегодня я расскажу вам, как приготовить омлет по-японски. Для его приготовления нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки воды, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовая ложка сахара, оливковое или растительное масло. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что в удобную емкость помещаем яйца, воду, сахар, соевый соус и все хорошо взбиваем. На разогретую сковородку наливаем масло, распределяя его по всей сковородке а затем выливаем смесь для омлета. Жарится омлет до золотистой корочки, а потом деревянными палочками начинаем его скручивать в рулет. При желании перед скручиванием вы можете смазать его мягким сыром или посыпать зеленью. Выкладываем его на досточку и нарезаем кусочками, которые должны быть похожи на роллы, вот такое незатейливое, но оригинальное блюдо с удивительным вкусом предлагают нам японские кулинары. Подавать его можно с зеленью и овощами. И даже холодное оно не меняет своих вкусовых качеств. Желаю вам приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите по ссылке под видео и получите в подарок книгу